Всем привет! Сказанное в данном ролике является личной фантазией автора, не имеет отношения к реальности, либо является его рассуждениями. Автор никого не оскорбляет и ни к чему не призывает. Того, того же самого я жду от зрителей. Я рассчитываю, что общаюсь с культурными, воспитанными людьми. Мы не обсуждаем национальную или религиозную тему вообще, хотя это интереснейший источник, мы здесь обсуждаем только символики. Ожидают вас понимания. То есть удержитесь, пожалуйста, от каких-то там высказываний резких. Мы обсуждаем символы, которые мы ищем и находим в клипах. Что делает именно Авраама особенным? Почему от него происходит целых три мировых религии. Он будет между людьми, как дикий осел, руки его на всех и руки всех на него. Жить будет он перед лицом всех братьев своих. То, что ключевым образом отличает именно историю Авраама, это раскол, генетический раскол, ребёнок от служанки и ребёнок от цары. Считается, что от Измаила происходят арабы. Хотя ислам сам по себе считается молодой религией, но вот генетика, идущая от Авраама, соперничает с Исааком на 14 лет. Мы обнаруживаем осли, ослиную символику в связи с Измаилом. Ребенком служанки, где-то написано, ребенком рабыни, Ослиная символика. Дальше въезд Господа в Иерусалим. Там на, больш... на большой ослице и на ее осленке происходит. Очевидная ссылка сюда. Далее в, кли... в двух клипах Леди Гаги персонаж Иисуса Христа изображается с арабской внешностью. Далее наследование у народа избранного идет по линии женской только. А почему? А вот потому, что он как раз исключает эту родословную. Вот так и получается реальная причина, почему именно отсюда начинается. Конечно, идеологи очень-очень проделали большую работу, чтобы стянуть причины в адрес других тем, но на самом деле исконный раскол начинается здесь. Далее, именно в этой истории мы наблюдаем э, раскол между пришельцами, потому что э, Агари дважды попадает в пустыню. Вначале, когда она беременна, она обижается на то, как с ней обращаются. В конце, потом, когда ее изгоняют уже почти взрослым сыном, ему уже было там лет 15, э, дважды ее э, встречает сам архангел Гавриил. И помогает ей. В первом случае он ей говорит вернуться домой. Вернуться домой, терпеть и слушаться. В то же время по ту сторону приходят трое пришельцев, приходят трое гостей, которые обещают царе, что у нее будет ребенок. На момент, когда она родила, ей было 89 лет. То есть тех троих гостей, которых ассоциируют даже с троицей, святой, их не устраивал ребенок от служанки от рабыни египетского происхождения. Им нужен был именно ребенок от Сары. Сара и Авраам, кстати, генетически родные брат и сестра по отцу, их интересовала именно такая родословная. Здесь встает, возможно, правовой вопрос или, или генетический. Что-то в их родословной такое, что группа ожидает именно такого наследника. То есть, когда Архангел Мих возвращает Агария в дом Авраама, он предполагает, что она останется там, и ее сын Измаил будет наследником. Ничего общего с этими планами, видимо, не имеют те трое странников, которые обещают наследника именно Саре. Далее, когда Сара хочет выгнать соперницу с ее сыном, Авраам вообще-то против, но к нему приходит опять-таки безымянный Господь, который говорит послушаться, что опять-таки противоречит политике архистратигами. А тот даже не знает о том, что их выгнали. Он приходит именно на зов подростка, то есть пока рыдает мать, он не слышит, он приходит именно на зов подростка, когда тот возвал Дальше он является уже и матери тоже. То есть мы видим со стороны высших существ очевидно несогласованные действия. Это очень любопытный момент, который никто не наблюдал. Мы видим разное происхождение наследников. Исаак, сын Сары, свободной женщины. Исаак а Измаил, сын рабыни, египетского происхождения. По матери, поскольку нам известно, наследуется митохондрия, именно только по матери, чем они отличаются радикально. И таким образом наследованием только по матери иудейская нация не признает ту линию, не признает. И почему-то это, символы этого конфликта мы обнаруживаем в Новом Завете, въезд Господа в Иерусалим, наслицы и ее почти взрослые масленки. Я думаю, что это и есть акцентная тема трех авраамических религий. Когда Сара смогла забеременеть, она же сказала, что не будет наследовать сын. Свободной женщины не будет он также наследовать, как сын рабыни. И тут фактически обсуждается правовой и генетический вопрос. Это правовой вопрос. Что же пишет апостол Павел? Мы, братья, дети обетования по Исааку, но как, как тогда рожденный во плоти гнал по духу? Так и ныне. Ой, другая цитата сейчас. Ибо написано, Авраам имел двух сынов, одного от рабы, а другого от свободной. Но который от рабы, тот рожден по, по плоти, а который от свободной, тот по обетованию. Намекается, что другая, другая сущность, как душа, видимо. Мы, братья, дети обетования по Исааку. Но как тогда рожденный по плоти гнал рожденного по духу так и ныне. Что же говорит Писание? Изгони рабую сына ее, ибо сын рабы не будет наследником вместе с сыном свободной. Итак, братья, мы, мы дети не рабы, но свободной. Идеологи тоже уже, наверное, нашли ответ, но если вот сильно не выкручивать голову. Не искать другие подсмыслы, то перед нами вот именно правовой и расовый вопрос. Буквально не признает иное рождение. Это тема генетических войн и тема, э, тема правовая. И въезд Господа в Иерусалим при, предлагает бесконфликтное решение вопроса с компромиссной ДНК вместе с египтянами. Буквально так. Хочу напомнить, что символикасла распространенная, она также связана с египетским богом Сетом. Тут Египет, Египет везде. Символикасла именно обозначает определенную генетику. И именно здесь корень, ключевой разворотный момент истории, почему именно отсюда выходят три ветки, три ветки идеологии. Названные именно вот именем Авраама. Пишите культурные воспитанные комментарии, иначе я их буду удалять. Мы обсуждаем сухо символы и сухую историю. Всё. Мы не, эм, не обсуждаем какие-то там моральные аспекты. И так тема более чем сложная. Но эта история, она интересна. ну Это надо, наверное, знать. Почему, как. Пишите комментарии, ставьте лайк. И до новых встреч.